У каждого, вот абсолютно у каждого, клянусь вам, была такая ситуация, когда ты мог просто взять и случайно удалить важные фото, видео, да любые файлы со своего компьютера и потом кусать локти. По-моему, ответ очевиден. Напишите в комментариях свою историю, как вы случайно или нет могли удалить важные файлы с вашего компьютера. На прошлой неделе вот для этого видео я удалил превьюшку. Не знаю, как так вышло, но что случилось, то случилось. Видимо, в процессе очистки карты памяти своей камеры я ненароком удалил фотки для превью. Казалось бы, ничего сделать нельзя. Пиши пропало, все фигня, Миша, давай по новой. Но, если бы не одно маленькое но. Во-первых, письмо, которое мне пришло на почту от разработчиков iMyPhone, а во-вторых, тот самый случай, благодаря которому можно рассказать вам о хорошем приложении для восстановления удаленных или утерянных файлов с вашего компьютера. Давайте поступим следующим образом. Прямо сейчас мы сымитируем ситуацию с удалением, ну, например, фото с карты памяти через мой MacBook и попробуем восстановить это дело через утилиту d -back. Я показываю весь процесс от и до и. Если у меня все восстанавливается, то ты ставишь лайк этому ролику, подписываешься на канал, и устанавливаешь эту программу себе на компьютер. Логично, не правда ли? но если нет, то на нет, как говорится, и сюда нет. Можешь какой-нибудь комментарий гневный написать по типу дизлайк, отписка, продался и вообще фу. Таким быть. А, да, чуть не забыл. Заваривайте чай, кофе, берите что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Артем, и вы на волне канала Apple Finder. Поехали! Итак, сразу отмечу, что утилиты DB катаем iPhone, внимание, бесплатная не только для загрузки, но и для использования в установленный период времени. Самое забавное, что аналогичная программа от других разработчиков сравнимые разве что с красивой блестяшкой, поскольку по факту сделать что-либо в них нельзя, за все сразу нужно платить. Здесь же философия и подход к пользователю выстроены иначе. Вернемся к нашим баранам, подключаю карту памяти к своему макбуку и, ой, ненароком удаляю вот эти файлы. Не забываем очистить также и корзину и проверяем, что на рабочем столе и вообще в принципе на компьютере их тоже нет. Теперь загружаем утилиту d по ссылке в описании к этому ролику в зависимости от рабочей системы вашего компьютера, в моем случае это macOS. После установки запускаем приложение, которое встречает нас множеством параметров и конечно же, приятным интерфейсом. Далее выбираем раздел с подключенным внешним носителем, в моем случае это карта памяти для фотика, и дожидаемся выполнения процесса сканирования. Круто, что на все про все у нас уйдет не более 80 минут, а жесткий диск моего MacBook в 500 гигабайт программа считывает за каких-то полчаса, что довольно быстро. Итак, момент истины. Помните имена файлов, которые мы, казалось бы, безвозвратно удалили в самом начале видео? Вводим одну из них в строке поиска утилиты и... Вуаля! Готово! Финальный шаг. Выбираем нужные файлы для восстановления, указываем папку, куда это дело будет загружено, и жмякаем на кнопку Recovery. Сложно поверить, но только что мы с тобой реально восстановили удаленные файлы с карты памяти. Причем перед съемкой я специально никуда не сохранял это дело, лишь бы показать, мол, что все работает. Мы убедились в этом с тобой прямо сейчас, лично. Ко всему прочему, в программе можно выполнить полный скан жесткого диска компьютера. Процесс может выполняться чуть дольше или быстрее в зависимости от памяти внутреннего накопителя. Более того, если вы удалили файлы из конкретной папки, можно не тратить время на поиски по всему жесткому диску и сразу же запрограммировать сканирование только той папки, где хранились ранее удаленные файлы. Не поверишь, но восстановить данные можно даже с другого компьютера, если он сломался, сгорел, был удоблен, ну или просто взорвался. Достаточно подключить жесткий диск компьютеру с приложением d в диалоговом окне выбрать соответствующие параметры и дождаться процесса восстановления файлов. По правде сказать, это приложение точно не на каждый день активного использования. Тем не менее, каждый из вас, кто смотрит этот видос, хоть раз в жизни сталкивался с удалением жизненно важных файлов со своего компа. Неважно, произошло это каким-то образом само по себе или вы сделали это случайно. Подобные приложения точно стоит иметь у себя в арсенале в качестве аналога технической скорой помощи. Важно понимать, что восстановить файлы, которые были удалены условно лет 10 назад, невозможно. А вот если вы стерли фотки или видосики с отдыха 3-4 дня назад, это уже более реальный случай, чтобы восстановить удаленный контент. Пишите в комментариях свои истории, как вы случайно или нет могли удалить важные файлы с вашего компьютера. Будет интересно почитать. А лучшие забавные комментарии я вставлю в начале следующего видео. Также не забудьте установить действительно хорошее приложение Deback от iMyphone на свой компьютер. Кстати, разработчики попросили рассказать еще о двух приложениях, которые они недавно обновили: это утилита для восстановления удаленных файлов, но уже с айфона. И точно такая же программа, но для андроида. Если что, ссылки на все это добро есть в описании к этому видео. Благодарю за просмотр и уделенное время. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому и другим видео. А также делиться нашим контентом со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, в которых вы и они зарегистрированы. До встречи в следующих выпусках. Пока!